Ты знала, не придет никто, но я пришел. Ты кутала себя в пальто, а я пришел. Влада Свебада, Влада Свебуба. Я видел в знак своих любовь, а ты покой. Ты в воду превратила боль, а я в огонь. Где кто-то просто уходил, я умирал. Ты думала, еще один, а я не брал. Лада, свепада. Не придет никто, но я пришел Ты кутала себя в пальто, а я